Оша, внутренний свет Хрупкость следы. Не думайте, что любовь вечна Она очень хрупка Хрупка, как роза Утром роза цветет К вечеру ее больше нет Ее может погубить любой пустяк чем явление выше, тем более оно хрупко. Высокое нуждается в защите. Камень останется целым, но роза погибнет. Если в камень роза столкнутся, камню это не повредит, но роза погибнет. Любовь очень хрупкая, очень деликатна. С ней нужно обращаться очень осторожно и бережно вы можете причинить непоправимый вред, и один из вас закроется, начнет защищаться. Если вы будете слишком много ссориться, одному из вас захочется бежать от другого. Он будет становиться более и более холодным, более и более закрытым, чтобы защитить себя от нового нападения. Тогда, в ответ на холодность, другой будет нападать еще больше. Так круг замыкается, и влюбленные постепенно расходятся. Между ними растет отчуждение. И каждый считает виновым другого. Каждый считает, что его приняли. Насколько я вижу, ни один влюбленный не предавал другого. Только невежество убивает любовь. Оба хотят быть вместе, но в чем-то оба невежественны. И это их суммарное невежество – E para esse mesmo